Так, так, так, давайте посмотрим видосы. Ч ты х пишешь? Мудила, мудак, мудила! Хули ты, блядь, свою мишка курсы показываешь, блядь? Кому показываешь, у мишка? Здрасте, дайте мне пиццу. Спасибо. Упс. Она испортилась, можно другую бесплатно. Иди на попрошайка. Всем здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня только у нас свежие новости. Так что не уходите и смотрите телевизор. Где же этот школьный автобус? Уже жду полтора часа. Лучше пусть упадет с небес, чем приедет. Сегодня будет найди телефон челлендж. У меня есть iPhone XS. Я бросаю, вы должны найти. Итак, 1, 2, 3. Упс. Смотрите, я купил звукометр в магазине пистолетов. Оно измеряет насколько у нас гастрый слух давайте проверим я придумал один лайфхак как сделать дом бесплатно без оплаты земли вот ответ ура ln l o что